что кручинишься покоя найти, Белизну ты заменила темною, И такой хочешь к Богу прийти. Ты грехами успела насытиться, для тебя нет запретных плодов. Не просила у Бога очиститься, Возвращалась к безумию вновь. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! В эфире беседы о православии в начале было слово. Сегодня у нас рубрика «Жития святых». В этом году мы будем говорить о русских святых больше, чем говорили раньше. Мы в прошлые годы говорили о первых веках христианства, и у нас в основном были первые мученики, прославившиеся Христа, и они были римляне. Но у нас в России и на Руси тоже есть свои святые. Мы уже говорили об Александре Невском, Дмитрии Донском. У нас вышли также эфиры, эфиры о Матроне Московской, Ксении Петербургской, княгине Ане Кашинской. И вот в этом году мы продолжим эту серию. Но это, конечно, не значит, братья и сестры, что для православной церкви важна национальность. Просто мы хотим познакомить вас с русскими святыми, потому что мы, к сожалению, мало о них знаем. И сегодня мы поговорим об муромской святой Иулиане Лазаревской. Иулиания Лазаревская родилась в середине XVI века в семье Ключника Иустина Недюрева и его праведной супруги Стефаниды. Кто такие ключники? Ключники – это должность при царском дворе, ключник ведал запасами питания, продовольствия, то есть фактически был ответственным за царский стол. Должность эта была почетная, очень уважаемая, и на это место ставились люди, которым действительно можно было доверять. И, конечно, ключники были очень богатыми людьми. Так и отец Иулиания был действительно богатым человеком. Но несмотря на то, что отец Иулиания был действительно богатым человеком, имел много слуг, всюду его окружают почет и уважение, так как он был в милости у самого царя Иоанна Грозного, он был человеком благочестивым и милосердным. Вместе с своей супругой они были со всеми ласковые, приветливые и помогали нуждающимся. К тому же приучали они свою дочку. По примеру своих родителей, девочка росла скромной, послушной и милостивой к людям. Когда малышке исполнилось 6 лет, от тяжелой болезни скончалась ее матушка. И чтобы помочь отцу, так как ему приходилось много времени уделять службе и воспитание девочки он не мог уделять слишком большого внимания, здесь бабушка Юлиане забрала ее к себе в свое имение. Имение находилось близ города Мурома. Там девочка счастливо жила до 12-летнего возраста. Но вот умирает бабушка. И... Юная отраковица попадает в дом своей родной тети Натальи Араповой. Наталья Арапова была богатая дворянкой, и у нее было 8 дочерей и один сын. Но семья не отличалась верой в Бога, благочестием, и появление племянницы, в общем-то, не вызвало у них особой радости. Мало того, что чужой человек в доме. Но девочка оказалась какая-то не такая. Избегала игр, веселей и забав. Не участвовала в разговоре сестер о нарядах и женихах. Много проводила время в посте, молитве. Занималась рукоделием. И сшитую одежду отдавала нуждающимся. Вдовам, сиротам, больным и просто бедным людям, которые много было в деревне. За это... Все ее называли милостивой. Да, она была со всеми почтительна и послушна, но что-то не такая, как все. И это вызвало ее неприятие в родной семье. На ней смеялись не только сестры и брат, а издевались даже слуги. Несмотря на то, что, в общем-то, по положению Иулиания была им госпожа. Но Иулиания относилась э, смиренно к слугам, к сестрам, говоря, если Господь много потерпел от людей, то и я, грешная, должна терпеть. И это больше, и домочадцев это ее только раздражало. Когда Иулиане исполнилось 15 лет, ее выдали замуж за богатого дворянина, который также стоял на царской службе Григория Асорьена. Выдали ее замуж в соседнее село Лазарева. И поэтому мы ее сейчас знаем по имени Уляня Лазаревская. И так на свою свадьбу девочка впервые оказалась в церкви. Надо отметить, что вот она была такая смиренная, скромная, послушная, вот, только руководствуясь примером своих родителей и тем, что они рассказали ей о Боге. Читать ее никто не учил. Поэтому Священное Писание она не читала, и в храм она не ходила, потому что в деревне, где она жила, поблизости храма не было. Поэтому впервые в церкви она оказалась на свадьбе. Венчал их очень уважаемый и благочестивый батюшка-отец Прокопий. После венчания он наставил молодых в том, как должна выглядеть христианская семья – Объяснил, что семья – это малая церковь, что дети должны расти в страхе Божьем, а сам Григорий и Юлиане должны пребывать друг к другу в верности и любви. Наставления благочестивого батюшки глубоко запали в душу молодой Юлиане Оссориной, и она их пронесла через всю свою жизнь. И вот она попала в новую семью. А семья Оссориных тоже была на хорошем счету у царя. Это была богатая уважаемая семья. Василий и Евдокия Оссорины пользовались уважением, и, и в том числе и за свое милосердие. Семья была действительно благочестивой. Поэтому Иулианию за ее добрый кроткий нрав приняли как родную. И в скором времени она стала полноправной хозяйкой в доме с которой считались абсолютно все, в том числе и свекр со свекровью, что, собственно говоря, было большой редкостью. Но хлопоты по дому и хозяйству не поглощали всего внимания блаженной Иулианой, не наполняли всю ее душу. Рано встав утром или усталые от дневных забот и волнений перед отходом ко сну, она подолгу молилась Богу и клала по сто земных поклонов и больше. К этой постоянной и теплой молитве приучала она и своего мужа. Георгия Осорина часто призывали на царскую службу в Астрахан и другие дальние места. И он не бывал дома по году, по два или по три. В разлуке с мужем, под влиянием естественной скорби, Иулианя с особенной силой придавалась труду и молитве. Часто Целой ночи она молилась, пряла и лишила на пяльцах. Изделия рук своих она продавала и вырученные деньги раздавала нуждающимся. Впрочем, как искусная рукодельница, она вышивала пелены, чтобы жертвовать их в храм. Свои благодеяния совершала она тайно от свекра и свекрови. Милостыню посылала по ночам с верной служанкой. Заботилась о вдовах и сиротах, как родная мать. Своими руками кормила, поила и обшивала их. Челеди она указывала дело, но была с ними всегда ласковой и кратка. Не называла их полуименем, а всегда полными христианскими именами. Услуг себе она не требовала. Никто не подавал ей воды на руки, не надевал и не снимал сапог, как то делалось у других дворянок. Если по обычаю при гостях ей и приходилось пользоваться услугами слуг, то с уходом гостей она каялась и говорила про себя. «Кто я такая, что мне служат люди? Создание Божие!» Напротив, она сама всегда была готова услужить другим. Наблюдала, чтобы у всей челяди была хорошая пища и пристойная одежда. Но не одними заботами о пище и одежде слуг довольствовалась праведные Улиане. Она старалась, чтобы между ними не было ссор и брани, чтобы в доме царили тишь да гладь и Божья благодать. При их ссорах между собой она часто брала вину на себя и тем успокаивала враждующих. Никогда не доносила на проступки прислуги ни мужу, ни свекру, ни свекрови, которые часто ругали праведницу за излишнюю снисходительность. Когда не хватало ее умения и сил справиться э, с слугами и утвердить в доме мир и тишину, она горячо молилась Пресвятой Богородице и Чудотворцу Николаю, прося их помощи. В одну из таких тяжелых минут Иулианья стала ночью на молитву. Бесы же навели на ее душу ужас, и она в бессилии, упавшая на постели, погрузилась в крепкий сон. Во сне она видит что к ней подошли множество бесов с оружием. «Если не бросишь своих дел, говорили демоны, немедленно погубим тебя». Блаженная Иулиане взмолилась Богоматери и Николаю Чудотворцу. И угодник Божий явился с большой книгой и разогнал врагов, которые рассеялись как дым. После того он благословил милостивую Иулианию и сказал «Дочь моя, «Мужайся и крепись, и не бойся бесовских козней. Христос повелел мне защищать тебя от бесов и злых людей». Проснувшись, Иулиания ясно увидела светлого мужа, то есть ангела, который вышел в дверь из опочивальни и скрылся. Она бросилась за ним вслед, но засувы и затворы терема оказались все на своих местах. Иулиания поняла» что Господь действительно послал ей небесного защитника, укрепилась в своей вере и надежде на помощь Божию, и еще с большим усердием продолжала дела милосердия и любви к ближним. Настал в русской земле великий голод, и множество людей умирало от недостатка хлеба. По всей видимости, это произошло в 1570 году, потому что у историка Кармазина как раз упоминается в его трудах, что именно в этом году был страшнейший голод, который еще усугубился тем, что возникла смертоносная болезнь. Милостивая Иулианя в этот сложный период брала у свекрови пищу себе на завтрак и полдники, и тайно раздавала всем голодным и нищим. Свекровь удивлялась этому и говорила, «Радуюсь я, что ты стала часто есть, но удивляюсь тому, что переменился с твой обычай. Прежде, когда было всего вдоволь, ты не брала еды на утро и на полдник, и я не могла тебя заставить делать это. Теперь же, когда всюду недостачи в хлебе, ты берешь и завтраки, и полдники». Блаженная Уляне, чтобы не открыть свои тайные милостыни, ответила свекрови. Когда я не рожала детей, мне не хотелось так есть. Теперь же я от родов обессилила, И мне хочется есть не только днем, а и по ночам. Но я стыжусь просить у тебя пищи на ночь. Свекровь очень обрадовалась, что невестка стала есть больше. И начала посылать ей пищу и в ночное время. Милостивая Иулиане принимала пищу и все раздавала тайком голодным. Когда умирал кто-нибудь в окрестности... Блаженная Иулианя нанималась обмывать и убирать покойника, покупала сава, давала средства на похороны. Она молилась о душе каждого известного ей или неизвестного, кого хоронили в селе Лазареве. Вслед за голодом новое бедствие постигла Русь. Начался сильный мор. И эту мор назвали в народе пострел. Считается, что это один был одним из видов сибирской язвы или чумы. Пораженные ужасом жители запирались в домах и не пускали к себе заболевших, а также боялись прикасаться к их одеждам. Но Иолианя тайком от свехры и свекрови своими руками мыла в банях больных, лечила их как умела и молила Господа Бога об их выздоровлении. А если кто умирал из сирот и бедняков, она своими же руками обмывала их и нанималась относить их для погребения. Но это касалось не только сирот и бедняков. Ведь тогда при сильной болезни бывали случаи, когда и родственники отказывались, от, даже в довольно богатых семьях, да, отказывались от своего больного родственника, боясь к нему прикоснуться. И тогда вот такому умирающим помогала и Улиане. То есть помогала всем тем, кто нуждался в то время. Свекр и, и свекровь Иулиании умерли в глубокой старости. И по обычаю наших предков на смертном одре постриглись монашество. Мужа Иулиании не было в то время дома. Он оставался более трех лет на царской службе в Астрахане. Блаженная Иулиания честно погребла Василия и Евдокию Осориных, раздала за упокой их душ щедрую милостыню по церквам сорока усты и в течение 40 дней ставила поминальные столы для монахов, священников, вдов, сирот и нищих, а также посылала обильные подаяния по тюрьмам. И после каждый год справляла память умерших свекра и свекрови и много родового имения потратила на это доброе дело. То есть не забыла она и своих ближних. Блаженная Иулианя жила с мужем мирно и тихо, немало лет, и Господь послал ей десять сыновей и трех дочерей. Из них четыре сына и две дочери умерли еще в младенчестве, а остальных она вырастила в страхе Божием и радовалась, глядя на детей своих. Дорогие братья и сестры, в следующих выпусках мы продолжим говорить об этой дивной святой. И Уляния Лазаревская является нам как пример того, что можно достичь святости и живя в семье, заботясь о ближних, о домочадцах и растя детей в, цар... в страхе Божьем, чтобы они потом достигли Царствия Небесного. То есть Господу брачная жизнь, такая богугодная, основанная на евангельских заповедях, не так же угодная нужна, как и, допустим, монашеское делание. Вот и пример святой вот является именно такой Еще раз поясню, что страх Божий – это не такой страх, когда вот мы дорожим при виде дикого зверя, а страх Божий – это любое к Богу, выполнение его заповедей, и боязнь именно огорчить Бога, совершив грех. Вот в этом и есть страх Божий, то есть страх любви. Вот как мы боимся огорчить словом или делом тех, кого мы любим, думаем, как бы не огорчить. Вот также страх Божий, значит, боязнь огорчить Бога своими грехами. Вот именно в таком страхе Божием Юлиане воспитывала детей. И мы можем сделать очень важный урок, извлечь из ее жития, вот если мы будем правильно по евангельским заповедям строить и нашу с вами семейную жизнь, по, по Евангелию воспитывать детей, то, в общем-то, тоже можем достичь святости. И пример Иулиании вот, для нас вот, ярчайший пример. И да поможет нам в этом Бог, Божья Матерь, молитвами святой Иулиании. Всего вам доброго! В райском небе души светлые, на земле их очистил Господь. Претерпели скорбь несусветную, и на небо вознес их Господь.